КФУ приглашает всех желающих принять участие в онлайн-акции с любовью к России, приуроченной ко Дню русского языка и Дню России. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо разместить фотографию с видами, достопримечательностями России. И под фотографию необходимо разместить строки, стихи, писателей, поэтов русских великих. Можно свои авторские строки о России. Акция проходит в социальной сети Инстаграм. Обязательное условие указать хэштеги с любовью к России и ФМК КФУ КФУ и отметить аккаунты КФУ и ФМК и проверенные ФМК. Мы приглашаем всех желающих участвовать, присоединиться к нашей акции. Возможно у вас есть авторские стихи, тексты, заявить о себе и об отношении к нашей родине, о любви к ней. Лилея Талибова, Фарис Хидаглы, Универньюз.